Здравствуйте, уважаемые слушатели! Предлагаем вашему вниманию разбор актуальных вопросов, поступивших на горячую линию в службу консалтинга дело Бюро. Вопросы разноплановые, касаются разных режимов налогообложения, разных субъектов правоотношений, организаций, предпринимателей и простых граждан. Сегодня на повестке у нас такие вопросы. О расходах при заключении ученического договора, о выплате компенсации за неиспользованный отпуск, о квалификации договоров поставки и подряда, рассмотрим вопросы уплаты налогов с дебиторской задолженности бывшим предпринимателем на ОСН, вопросы об использовании как ККТ-агента при единичной продаже, о вычете НДС полученных более трех лет назад авансов, о том, кто должен составлять транспортную накладную. О санкциях за неуплату ежемесячных авансов, исходя из прибыли прошлого квартала. О заключении договора суды между организациями. Об использовании остатка вычета при покупке жилья. Итак, первый вопрос. Наша компания планирует заключить ученический договор с соискателем. Поскольку учебный центр находится в другом городе, возник вопрос, какие обязательные расходы возлагаются на организацию? Ответ. Организация обязана понести расходы на выплату стипендии и расценок за работу, выполненную на практических занятиях, если такие занятия предполагаются по условиям обучения. Прежде всего, хочу упомянуть, что заключение ученического договора с соискателем не обязывает организацию заключать трудовой договор. Среди обязательных условий, которые должен содержать ученический договор, согласно статье 199 Трудового кодекса, это размер оплаты в период ученичества. Оплата ученичества по статье 204 Кодекса представляет собой, во-первых, стипендию. Размер стипендии определяется ученическим договором и зависит от получаемой квалификации, но он не может быть ниже федерального МРОД. То есть с 1 июня это 15 279 рублей. Что еще выплачивается помимо стипендии? Условиями обучения могут предполагаться практические занятия. Работа, выполняемая учеником на таких занятиях, оплачивается по установленным ученическим договорам расценкам. По договоренности с искателем, в ученическом договоре могут быть предусмотрены и иные условия, в том числе по оплате, например, расходы на проезд и проживание в другом городе. Так как стипендии и расценки за практические занятия не являются зарплатой, то выплачивать их можно не два раза в месяц, а один раз в месяц. С таких выплат нужно удерживать НДФЛ. Другой вопрос. Работник в 2017 году не отгулял очередной отпуск. Сейчас он увольняется. В 2022 году. Положена ли ему компенсация за неиспользованный отпуск спустя пять лет? Да, положена компенсация. В части 1 статьи 127 трудового кодекса сказано, что при увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные отпуска, то есть как назначенные в текущем рабочем году, так и за прошедшие периоды, в том числе дополнительные. И если работодатель в нарушение требований трудового законодательства не предоставлял работнику ежегодно оплачиваемый отпуск на протяжении двух и более лет, а это запрещено на основании статьи 124 Трудового кодекса, то такие отпуска также в полной мере на такие отпуска распространяются действия части 1 статьи 127 Трудового кодекса. Еще нужно иметь в виду, что на обязанность работодателя выплатить работнику компенсацию за неиспользованный отпуск не влияет основание увольнения. Например, по инициативе работодателя или работника, или в связи с обстоятельствами, не зависящими от воли сторон. Вопрос. Как назвать договор и квалифицировать его в следующих ситуациях? Производитель продает свою продукцию с серийного производства другой организации. Производитель по заданию заказчика производит восстановление деталей заказчика. При этом заказчик передает в производство металлический каркас основы детали на которую предприятие уже из собственного сырья делает полиуретановую оболочку. Производитель по заданию чертежам заказчика изготавливает продукцию. Так, значит, в первой ситуации это договор поставки. Во второй и третьей ситуации это договор подрядом. Начнем с первой ситуации. Почему это договор поставки? Согласно статье 506, 506 Гражданского кодекса, договор поставки – это, так сказать, частный случай договора купли-продажи. По договору поставки поставщик, то есть продавец, обязуется передать в обусловленный срок производимые или а, закупаемые им товары покупателю. Договор поставки заключается во всех случаях купли-продажи, когда одновременно соблюдаются Условия, названные в статье 506 Гражданского кодекса. Во-первых, продавец товара реализует его в рамках предпринимательской деятельности. Во-вторых, предполагается, что покупатель тоже будет использовать их в предпринимательской деятельности, в том числе для перепродажи или в иных целях, не связанных с личными личным, семейным, домашним и другим подобным использованием. В вашей первой ситуации соблюдаются эти условия, поэтому квалифицируем договор именно так. Идем дальше. Во второй и третьей ситуации производитель является исполнителем. Он обязуется выполнить по заданию заказчика определенную работу за определенную плату и сдать, сдать ее результат заказчику. Такие условия соглашения характеризуют договор подряда. Это статья 702 Гражданского кодекса. Вторая ситуация отличается от третьей тем, что подрядчик получает от заказчика материалы на давальческой основе. Для договора поставки по умолчанию работа выполняется иждивением подрядчика из его материалов, его силами и средствами. В противном случае, когда обеспечение материалами идет также и от заказчика, как во втором случае названном в вопросе, об этом, естественно, нужно упомянуть в договоре. При этом помним, что право собственности на материалы остается у заказчика. Соответственно, стоимость этих материалов в вознаграждении подрядчика не включаем. В договоре подряда важно прописать такое существенное условие, как начальные и конечные сроки выполнения работы. Можно также указать промежуточные сроки сдачи этапов работы. Итак, подытожим. Первая ситуация – это договор поставки. Производитель реализует покупателю свою готовую продукцию. Во второй и третьей ситуации – Заключается договор подряда, то есть когда производитель изготавливает продукцию специально для заказчика, в том числе по его заданию, используя материал на даванческой основе. Так, следующий вопрос. Предприниматель занимался торговлей на УСН, затем снялся с учета как предприниматель при наличии дебиторской задолженности. Оплата по задолженности поступила после закрытия ИП на счет физического лица. Какой налог платить по поступившей дебиторской задолженности? 13% НДФЛ? Да, платить нужно НДФЛ. Утрат гражданином статуса предпринимателя с момента внесения изменений в ЕГРИП означает снятие его с учета в налоговых органах по всем основаниям, предусмотренным Налоговым кодексом. А так как УСН, согласно статье 346.11 кодекса, могут применять именно предприниматели, а не физлица, то утрата статуса предпринимателя означает и прекращение действия ОСН, которая к слову, даже не требует подачи отдельного уведомления на снятие с учета в качестве плательщика единого налога. При снятии с учета в качестве ИП гражданин остается на учете в инспекции по месту жительства, как обычное физическое лицо, с тем же ИНН. Он не утрачивает право а, получить доходы в виде погашения дебиторской задолженности, которая образовалась за период, применения, за период предпринимательства. Однако это уже будут не доходы при ОСН. Такие доходы будут облагаться НДФЛ. Это подтверждают и контролирующие ведомства в своих письмах. Налог нужно рассчитать, исходя из ставки 13%, если человек является налоговым резидентом. Вопрос. Организация продает трактор гражданину. ККТ на предприятии нет. Можно ли использовать ККТ сторонней организации по агентскому или какому-то иному договору? Какие формы документов, договоров можно применить? Да, такую продажу можно совершить через комиссионера с использованием его ККТ или через агента, который действует от своего имени. Продажа трактора является расчетом с покупателем. При расчетах с применением ККТ есть исключения. С ними можно ознакомиться в системе «Мое дело. Бюро», а именно в экспертном заключении онлайн ККТ. Но эти исключения настолько специфичны, что вряд ли к вам относятся. Это, например, случаи нахождения организации в местности, удаленной от сетей связи по перечню, утвержденному региональными властями. Итак. Если мы действуем через комиссионера, а он по гражданскому законодательству всегда действует от своего имени, то он, комиссионер, должен применять ККТ. Ведь именно он приобретает права и становится обязанным по сделкам. Мы, как комиссиент, применять ККТ дополнительно не обязаны. Это подтверждают и контролирующие ведомства в своих письмах. Если мы продаем через агента, то мы помним, что агент может действовать как от своего имени, так и от имени принципала. Если агент действует от своего имени, аналогично комиссионеру, то именно он должен применять ККТ. Опять же, именно он приобретает права и становится обязанным. Если же агент действует от нашего имени, от имени принципала, то применять ККТ обязан принципал. Наша организация. Соответственно, мы можем совершить продажу через посредника с использованием его ККТ, если этот посредник – комиссионер или агент, действующий от своего имени. При этом оформляется договор комиссии или агентский договор. Наше предприятие заключило а в 2013 году контракт по государственному оборонному заказу и в 2014 году получила аванс. Сумма предоплаты был перечислен в бюджет НДС. В 2022 году мы отгружаем продукцию по данному контракту. Предприятием будет отражена выручка по отгруженной в адрес заказчика продукции. Управили предприятие заявить вычет по НДС полученных авансов, а заказчик восстановить НДС с авансов, выданных по истечении трех лет. Да, предприятие, исполнитель а, вправе принять к вычету НДС на дату отгрузки товаров. А, а покупатель, в свою очередь, или заказчик должен восстановить НДС с аванса. При этом не имеет значения, что, что прошло 3 года с момента выдачи аванса. Итак, вернемся в 2013 год, когда наше предприятие, исполнитель, начисляет НДС. Оно это делает на дату получения оплаты. Напомню, согласно пункту 1 статьи 167 Налогового кодекса, база по НДС определяется на самую раннюю из дат, дату оплаты или отгрузки. У нас первым делом произошла оплата, поэтому с нее начислили НДС и уплатили в бюджет. Далее, чтобы принять к вычету НДС аванса, ждем момента отгрузки товаров И принимаем налог к вычету только в той его части, которая соответствует стоимости отгруженных товаров, как нам позволяет сделать пункт 6 статьи 172 Кодекса. То есть если товаров а, фактически передано заказчику меньше, чем было оплачено, то и НДС, так сказать, вычитается в меньшей сумме. Так, а что касается трехлетнего срока, который прошел с момента получения аванса, а, в пункте 1.1 статьи 172 налогового кодекса установлено ограничение по заявлению вычетов. Это срок три года после принятия на учет приобретенных налогоплательщиком-покупателем товаров. В нем говорится про вычеты, установленные пунктом 2 статьи 171 Налогового кодекса, то есть про вычеты сум налога, предъявленных при приобретении товаров. А у нас вычеты с аванса у продавца, установленные пунктом 8 статьи 171 Кодекса. В отношении них ограничения по сроку кодексом не установлены. Это подтверждает и Минфин в своих письмах. Таким образом, НДС, рассчитанный с сумм предоплаты, принимается к вычету с даты отгрузки товара, даже в том случае, когда товары отгружаются по истечении трех лет с даты получения оплаты. А теперь посмотрим на ситуацию со стороны покупателя. В 2013 году при выдаче аванса он, приме, он, он принял НДС к вычету. Теперь же, по, теперь же после а, принятия товаров на учет, да, именно в этом периоде, он восстанавливает НДС, но только в той сумме, которая соответствует стоимости поставленных товаров, то есть в сумме а, предъявленной продавцом при отгрузке. А она будет указана в счете фактуры продавца. Если товаров будет... А, если товару было поставлено меньше, чем за них он заплатил, то и сумма вычета уменьшается соответственно. В данном случае также не важно, что истекло три года с момента внесения аванса. Так, Следующий вопрос. Можете разъяснить, кто должен составлять транспортную накладную и в какой ситуации? Транспортную накладную... Если иное не предусмотрено договором перевозки груза, должен составлять грузоотправитель, то есть лицо, заключившее с перевозчиком договор перевозки. И может быть поставщик, если он заключает договор перевозки, покупатель, если при самовывозе покупатель нанимает перевозчика. И экспедитор, если поставщик или покупатель нанимает экспедитора, который, в свою очередь, нанимает перевозчика. А теперь разберемся, откуда это следует. Согласно пункту 1 статьи 8 Устава автомобильного транспорта, это федеральный закон на 259 ФЗ, транспортную накладную составляет грузоотправитель, если иной не предусмотрено договором перевозки груза. Кто такой грузоотправитель? Пункт 4 статьи 2 устава гласит, что грузоотправитель – это физическое или юридическое лицо, которое по договору о перевозке груза выступает от своего имени или от имени владельца груза, поставщика. И грузо, Грузоотправитель указывается в транспортной накладной. И здесь возникает вопрос, если в перевозке участвует экспедитор, может ли он быть грузоотправителем и в каком качестве экспедитора нужно указывать в транспортной накладной? Напомню, согласно статье 801 Гражданского кодекса, экспедитора нанимает отправитель груза, поставщик или покупатель для организации перевозки. То есть это своего рода посредник между отправителем груза и перевозчиком. Итак, за дальнейшими разъяснениями отправимся к порядку оформления транспортной накладной. Это раздел 9 правил перевозок грузов автотранспортом. Там сказано, что если кроме договора перевозки груза заключается договор на выполнение услуг по организации перевозки груза, то есть договор транспортной экспедиции, то в разделе 1 «Грузоотправитель» транспортной накладной нужно указать экспедитора, в случае если он принимает груз во владение для перевозки. Одновременно в накладной представляется отметка «Является экспедитором». Либо в разделе «Грузоотправитель» указывается заказчик услуг, в случае если груз не передается экспедитору во владение, а заказчиком по договору экспедиции может быть, как мы уже об этом говорили, поставщик или покупатель. Таким образом, кто является грузоотправителем, тот и должен составлять транспортную накладную. По умолчанию. А грузоотправителем мы выяснили, могут быть поставщик, покупатель, либо экспедитор. Если мы привлекаем экспедитора к организации перевозки грузов и груз э, веряется экспеди... экспедитору во владение, то составитель накладной экспедитор. Если груз экспедитору не отдаем, то составитель накладной заказчик, это поставщик либо покупатель. Если экспедитора не привлекаем вообще, то составитель накладной поставщик. Вопрос. В этом году первые шесть месяцев работы предприятия были очень успешными. На протяжении прошлых четырех кварталов стабильно была выручка более 15 миллионов рублей в квартал, но больше такого объема работ не ожидается. На, на уплату оставшихся до конца этого года ежемесячных авансов, исходя из прибыли прошлого квартала, денег попросту не будет. Какой штраф ожидает предприятие за неуплату авансов? Штраф на сумму неуплаченных авансовых платежей организации начислить не могут. Согласно пункту 3 статьи 58 Налогового кодекса, нарушение порядка расчета и уплаты авансовых платежей не может рассматриваться в качестве основания для привлечения лица к ответственности за нарушение законодательства о налогах и сборах. Но в случае перечисления организации авансовых платежей в бюджет позже установленных сроков, инспекция может начислить ПЕНИ за просрочку уплаты. В настоящее время налоговые органы при расчете ПЕНИ на авансовые платежи применяют следующий механизм ее расчета. ПЕНИ на суммы ежемесячных авансовых платежей до истечения отчетного периода не начисляются. После представления налоговой декларации за отчетный период пение начисляется на несвоевременно уплаченные ежемесячные авансовые платежи, не превышающие авансовый платеж, который рассчитан исходя из прибыли за последний квартал отчетного периода. То есть если по итогам отчетного периода, согласно декларации за отчетный период, сумма, рассчитанного за последний квартал авансового платежа, Меньше сумму начисленных ежемесячных авансовых платежей за этот квартал, то пени, начисленные за неуплату или не своевременную уплату этих авансовых платежей, должны быть соразмерно уменьшены. Это что касается пени. А вот что касается суммы авансовых платежей, тут стоит Учитывать, что если организация перечисляет авансовые платежи, исходя из прибыли, полученной в предыдущем квартале, в размере меньшем, чем указано в декларации за предыдущий отчетный период, налоговая инспекция вправе принудительно взыскать разницу между расчетными и фактически уплаченными суммами налога. Следующий вопрос. Можно ли заключать договор безвозмездного пользования автомобилем? Договор суда между юридическими лицами. Да, по общему правилу можно. Напомню, по договору суда судодатель обязуется передать или передает вещь в безвозмездное временное пользование другой стране, судополучателю которая, в свою очередь, обязуется вернуть ту же вещь в том состоянии, в каком она получила ее с учетом нормального износа или в состоянии обусловленного договора. Действующее законодательство не содержит прямого запрета на заключение договора суда между юридическими лицами. Вместе с тем, есть некоторые ограничения. О них сказано в пункте 2 статьи 690 Гражданского кодекса. Коммерческая организация не вправе передавать имущество в безвозмездное пользование лицу, которое является ее учредителем, участником, руководителем, членом ее э, органов управления или контроля. Также имейте в виду, что бесплатное пользование чужим имуществом является э, безвозмездно полученным имущественным правом, которое налоговики и суды расценивают как Доход. Экономическую выгоду, подлежащую налогообложению. Оценивается такой доход по статье 40 Налогового кодекса. Следующий вопрос. Гражданин приобрел квартиру в 2014 году и использовал вычет в размере 1 миллион рублей. В 2021 году купил еще одну квартиру. Может ли он возместить НДФЛ при второй покупке жилья? Да, гражданин может применить имущественный вычет по НДФЛ в отношении квартиры, приобретенной в 2021 году, а в оставшемся неиспользованном ранее размере, то есть 1 миллион рублей. С 1 января 2014 года действует изменения в статью 220 Налогового кодекса, согласно которому остаток имущественного налогового вычета может быть учтен, при приобретении новых объектов жилья до полного использования предельной суммы вычета в 2 миллиона рублей. Ранее, да, в отношении жилья, приобретенного до 2014 года, такое распределение вычета или его перенос был невозможен. Итак, поскольку гражданин использовал в 2014 году вычет не полностью, в последующих годах при покупке другого жилья он может использовать вычет в от 2 миллионов рублей сумме. То есть в вашем случае в сумме 1 миллион рублей. Наш поставщик сменил название своей организации. Нужно ли при этом заключать дополнительное соглашение к действующему договору? Нет, не обязательно. Достаточно уведомления от поставщика о смене наименования. Законодательство не устанавливает необходимость внесения изменений в действующие договоры в случае изменения реквизитов контрагентов, в том числе смены наименования организации. На исполнение договоров и порядок взаимоотношений сторон изменение наименования одной из них никак не влияет. Идентифицировать организацию можно по ОГРН или ИННН. Со стороны контрагента достаточно уведомления второй стороны договора письмом об изменении наименования организации. При необходимости, например, если договор содержит требования о, включении дополнительного, о заключении дополнительного соглашения при изменении реквизитов сторон, можно внести изменения в заключенный договор, подписав дополнительное соглашение к договору.